Всем привет дорогие друзья вы находитесь на канале go Play games и мы продолжаем long dark так продолжаем long dark так сейчас забираем мешок забираем мы тут поспали уже надо теперь а, чаечку себе нет или Д давайте мы короче сейчас приготовим вот свининку себе сейчас забацаем Чаечку забацаем. Сейчас все будет хорошо, все прекрасно. Так, он будет готовиться 12 минут. Как раз еще чаю себе Конец приготовим. Да-да-да, тебе нужна вода, это я знаю. Сейчас вот еще и просто водички попей. Надо еще натопить воды, кстати, о птичках. Так, мы вот чуть-чуть, да? Так, 9 минут, 9 минут. Ну, они одинаковые, да? Так, съедаем. И отстань, отстань. Блин, назад, назад, назад. Чай, выпивай. Выпиваем чай. Так, мы вроде поели, попили. Надо, короче, на волков поохотиться. Что-то я еще... А, я хотела снегу потопить. Точно, я хотела потопить снег. Давайте, мы сейчас э, с двух банок... Подожди, нет, не готовить. Вода, вода, вода, вода. Камин, вода. Ммм... Банок дофига теперь. А, они все сейчас одинаковые. Так, готовить. И ты теперь. Вода. Готовить. Погнали. ждем. Так, это мы, значит, забираем. ждем, Забираем. А у меня питьевая вода? Ну-ка, вода. Ага, сейчас вот это вот питьевая, конечно. Так, готовить. Вот сюда мы значит топим снег, ждем, пока она закипит. Все, вода питьевая, да? Забираем. Это у нас. Подождать. Я надеялся на ее заберет. Я просто, блин, та, тут управление такое. Подождать. Спейс. Ждем. Подождать. Спейс. Ждем. А теперь на спейс выпить. Забираем. Все, короче. Все, все, все, все. Все, все, все, все, все. Ну, по крайней мере, она хотя бы напилась. Сколько у нас вес? 36 кг у нас. 2 литра воды. Можем мы же даже что-то еще немножечко нажраться, да? Давайте батончиков поедим. В принципе, они неплохо восстанавливают. У нас Маккензи на одних, на одних батончиках сидел, и ничего. И жив остался. И молодец. Открыть аптечку первой помощи? Опа. Серьезно? Это все мне? Так, значит, сразу четыре в, в, в, в, сюда. А мне что, именно четыре сигнальные ракеты? Блин, да, именно 4 сигнальные ракеты надо. Отстой! Мне это не нравится. Я не хочу делиться своими сигнальными ракетами. Где они, блин? Так, стоп. Один пистолет мы отдали. Ай, ухо чашется, а, чашется ухо. А где ракеты сигнальные? Тут должны быть. Почему она мышка не пролистывается? Вот, да. Нашла. Так, передать четыре штуки. А теперь отстаньте от меня со своими ракетами. С тем, чтобы я вам отдала оружие. Я вам ничего не отдам. Идите вы сейф в пенсию. Так, 4 сигнальные ракеты отдала. Ты засчитала это? Скажи мне, пожалуйста. Засчитал. Так, все. Нам осталось что? Нам остался керосин. Керосин это... Это вот это вот. Канистры с горючим, правильно? На? Да, оно, оно, оно, канистра с горючим Представляете? То есть это мне нужно искать канистр с горючим А вот это вот, кстати, вот это сойдет? Да У нас, в принципе, лампа Я ее полностью зарядила, залила туда все Блин, у меня штанишки, подчинить бы их Сейчас начинаю, начинаю опять такая Опа, что у меня с одеждой происходит? Чего-то неровно Кстати, да, топливо Это подойдет? Да, Мадрика подходит им. Ладно. То есть им всякий труд, всякое говнище. Так, на... ну, для этого мне нужен теперь топор. Блин, уши, уши просто страдают от наушников, от затычек. Им прям плохо. Так, ну короче, пойдем тогда. Так, нам, значит, нужно им э, натащить... Деревяшек Всякого этого говна Лук для выживания Ну, у меня, в принципе, есть этот самый Наверное, лук знаете для чего дан? Если, мол, ты не хочешь таскаться С тяжелым ружьем То как бы на тебе лук Таскайся с луком Ну, как вариант Так, в качестве бреда Я вам теру закидываю Так Нам сюда Тут мы сейчас будем собирать уголь, труд и всякую херню. Так, давайте. Где? Я помню, где-то тут что-то было. Я точно это помню. А, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. вот вот вот вот нашли. Пять угля. Забираем все. Сколько у нас? 38 кг. Пока терпимо. Пока нормально. А, по идее, в том доме тоже что-то было. Кстати, а у трактора мы не можем ничего слить? У тебя горючего тут никакого нету? Мне вот прямо чуть-чуть надо. Где-то отлей мне чуть-чуть, козлина. Нету. Из машины, я так чувствую, мы достать тоже ничего не сможем. Вот, вот, вот, вот. Так. Уголь берем, берем, берем, берем, берем, берем. Так, это мы все забираем. Заходим внутрь Может, может быть, я где-то пропустила горючее. Может быть, где-то еще что-то пропустила. Так, тут я была. А что я выкинула? Сколько? Вздувшиеся. 28%. Да. Это лучше не есть. Так, ну, по идее, да, мы еще помимо всего мы можем ломать. Мебель. Ломать всякую хрень. Мы можем рубить дрова. Ну, как бы для и, в принципе, именно для этого я себе и взяла этот самый топорик. Но дома все равно приходится осматривать, потому что мне нужно еще ж Жрачка мне нужна. А чего бы не набрать протухшие жрачки? Им-то какая разница? Да? Пусто-пусто-пусто. То есть, это, блин, это опять повторно тут пройтись приходит. Проходится. Так, спички, нам это все не нужно. Все, выходим отсюда. Блин. Можно из унитазов еще воды набрать, кстати. Кстати. Кстати, кстати, кстати. Интересно, а вода что-нибудь дает, какие-нибудь калории? О! Сойдет. Отлично. Канистру нашла с горючим. Ай, мои уши, они просто, они, ах, им прям плохо. Сейчас, прям секунду, секунду. Тер тер тер терпеть не могу затычки. Реально, ненавижу затычки. Мне прям, не могу, не могу с ними. Мне прям от них уши начинают чесаться. всем все, мне некомфортно с ними. Они там то выпадают, то не выпадают, то еще что-то. Как... Да, да, да, да, да, да, да, да. Отвратительно. Сколько мы весим? 41 кг. Ладно, идем скидываемся. Газ. Газ. Значит, возможно, я где-то там пропустила канистру с горючим. Как вариант. Так, сейчас мы туда тогда накидываем. Еще докидываем. Сольем капелюшечку. Ну, там же действительно чуть-чуть осталось нам долить, да? До двух. Ох, блин, ребятушки, я вам тут натащила всякого гавнища. А, не сюда, сюда. Теперь мы забиваем шкаф. Так, что нам нужно? Нам нужно чуть-чуть. Чуть-чуть, да, отлить. Сколько нам нужно? Это 28. Да? А куда? Ни до хера у них ничего не лопнет. А как слить? А мы можем одно с другим... С другим, подожди, где? Где? Одно с другим сложить. Вроде бы живить, могли живить? Ну-ка. Хер там плавал, ага. Так. Что еще? Так, мы отдали им собачью еду. Мы, по идее, еще что-нибудь можем отдать? Нет. Пошли не в пень. Хотя, действительно, что это я? я Расщедрился. Это я заберу. Пайки я тоже заберу. Ну это слишком круто. Вот это пускай у них остается. Так, еду я им так просто не отдам. Только с боем. Так, пойдемте дальше. Потому что мне тут еще ходить, мне еще выживших искать нужно. Этим я просто буду всякую тухляшку скидывать и все. Ну как вариант. Так, тут еще должна быть канистра. Вот стопудово. Тут должна быть канистра. Обязана быть канистра. Ну, пропан, бутан, все дела. Да -да -да. О, попить. Газировочка, газировочка. Хорошо, это хорошо. Если она потухшая, скину. Поэтому сейчас можем просто тупо все брать без разбору. Усилия. Открой, открой, открой, открой, открой. Вот что, зашибись. Внутри что-нибудь есть? В принципе, даже вот отсюда видно, что есть там что-то или нет. Так, можем войти? Давайте, открываем дверь. Тогда сейчас... берем топор и начинаем все ломать. А мы тут не были. Это нам не надо. Тоже не надо. Блин, ну, вообще на надо взять... И... Надо взять штаны, потому что там нужно дохерище до всего подрать, чтобы. О, банка кофе это надо. Чашка кофе тоже хорошо. Погреем и сожрем. Давай, тебе аптечку. Давай, давай, давай, давай, давай, Так, для чистки воды. О! Блин, опять-таки, какие-то потухшие антибиотики. Что ж такое? Новая сорочка. Возьмем будем драть. Что у нас еще тут? А, мы тут не были? Открой холодильник. Мы можем... Открой, пожалуйста, холодильник. Спасибо. Эть, бутылка воды. <соединение> При, пришлось так вот подлезать, чтобы ее забрать. Так, травяной чай. В принципе, у нас есть. А он хороший, кстати. Энергетик. Кстати, сколько калорий дает энергетик, мне интересно. Я энергетик, в принципе, не пью. О, горючее, горючее. Топливо для фонаря. Замечательно. Антисептик не нужен? Табле... Подождите, возьму. Таблетки для воды тоже не нужны. Уже все. Ну, как бы мы набрали до херища. Персики. 67, хорошо. 90. 32% отдадим. Крыки. А, без разбору просто надо все забирать. Все, что есть, все забираем. Так, вот это забираем. Вот это мы будем им отдавать все, что соленое. И ä, припоеда. О! О! Заброшенная пещера! Ребятушки! Ребятушки! Ребятушки! Ой, у нас 48 килограмм. Скоро она вообще ничего не Местные легенды, заброшенная пещера. Для молодых людей, которые уже почти не, почти не остались в отрадной долине, поиск этой пещеры стал единственной возможностью укры укрыться от суровых реалий от отдаленного района, не поссорившись при этом с родными. Возможность уйти, а но остаться. Что это? Книга подробно расскажет о странной пещере, якобы расположенной где-то в всех отрадной долины. Ну, берем, конечно. Конечно, берем. Господи, ну что я ты как дерьмо открываешь, я не знаю, вот реально холодильник. Так, энергетики, это, конечно, хорошо и замечательно. Я, в принципе, их не пью, у нас, если кончается выносливость, я просто тупо, ну, иду спать. Книга, ни о чем. Так, это что? Шоколадки. О, рюкзак. Блин, а я тебя и не приметила. О, лесного оратора про бункер. Но старик скрывается неизвестно где, но он должен был оставить какое-нибудь снаряжение. В любом случае, другого выхода нет. М. Забираем. А, перчатки не надо. Я думаю, у нас уже замор... А, это труп. Я не поняла, что это такое. Найдите первый бункер. Отличная миссия. Надеюсь, у нас этот бункер... Посетить тайник Джоплина, чтобы найти больше припасов. Не обязательно. А все остальное обязательное было? Ну, для револьвера, отлично. Так, что еще? Ну? Где-то еще что-то есть? Еще что-то-нибудь? Что это? О! А, запись жителей от родной Долины, часть 1. А, возможно, это наш единственный шанс выжить здесь, Стоит восплотиться и стать общиной. В шахтах больше ничего не добывают. Древесины здесь хватает, а добыть ее легко. Нам нужна эта работа хорошо так это я забираю далее надо что-нибудь давайте газету им накидаю тоже туда надо внимательно посмотреть что-то еще где-то осталось блин тут еще покинуть магазин да уже выходим надо дойти уши мои уши надо дойти уже скинуть все Потому что мы вроде так достаточно много всего набрали бегать ты можешь нет Бегать она уже не может. Все, перевес по полной. Так, ну ничего страшного. Мы в принципе рядышком вот, прямо напротив нам дорожку перейти, да и все мы на месте. А дальше мы можем поискать еще тут неподалеку какие-нибудь деревяшки, их поломать, оттащить тоже туда. А рядышком есть вот еще домики тоже там поискать. Я много чего выкидывала, что было испорчено по моему мнению то я есть? Блин, ну, реально. Балков, кстати, нету. Как, как ни странно. Перебило, походу, всех. Теперь все. Так, где там? Блин, поставили бы где-нибудь рядышком шкаф. Серьезно. Потому что, блин, невозможно ходить так далеко. Так, погнали. Значит, еда... Скидываем. Вот это тоже скидываем. Есть еще что? А, томатного супа, вздывшаяся банка. Ладно, отдам, отдам. там То, -то скоро испортится. Кофе я не отдам и Пошли не в впить. Так. Блин, мне кажется, я вот буду копить вот эти 16 тысяч до следующей зари. Что там? Зари-эры, я хотела <скъявлен> сказать, да. Надо скинуть. Что надо скинуть? Дрова! Дрова, дрова, дрова. Уголь. Э, вот так вот передаем угля. Где он там? Блин, ну, он опять не это самое. Открой. Вот, 11. а не могу, не могу. А, там еще я что-то им при, при, приносила, же ведь, да? Ну труд им отдавать смысла нет. Газету на возьми. Так, что еще? Это я не отдам? делать что хотите, не отдам. Так. Пом-пом-пом. А что, это там лежит? Так, что тут можно разобрать? Что тут можно разобрать? Тин -тин -тин -тин. Закрыто! Со всех сторон все закрыто! Мы можем, кстати, пианино разобрать? А вот эту вот штуку? А что? А что а почему так много? 8 кг, Uh -huh -huh. А, четыре -а -а. кг. А, -а, а, так это, короче говоря, сбрасываем, бросить все. А -а -а. так, так, так, так, вот это тоже сбрасываем. Это нам не надо. Это тоже сбрасываем. Чего нам, нам еще не нужно? Анти антисептик, кстати. Пойду поменяю на грибы рейши. Мне кажется, либо глюк, либо еще что-то. Потому что, ну, мы как бы деревяшки все скинули. У нас же деревяшки все это весит, не пойми сколько, правильно? О, блин, я вот с одним ухом сижу пока. Так, антисептик, антисептик, антисептик. Вот он. А! -а, -а, -а. Антисептик! Антисептик! Тащить! Я их поскидывала. Иди сюда. Я знаю, куда тебя надо деть. А, антибиотики не нужно? Мне же это получается... Это что, это обезболивающее у нас? Обезболивающее. Антисептик, повязка старый так. Это не нужно. Антибиотики уже все закинули. Вот тебе антисептики. Еще четыре штуки антисептиков надо, Блин, я не могу с этим... Сейчас, подождите секундочку, я себе переставлю, короче, сейчас. Сейчас прям. Куда? Упал, все. Так, все, я вернулась. Все, переключила. Так, вот это вот мы энергетически. Ну-ка посмотрим. Ух, ни о чем. Но я его пить не буду, потому что 36%. Хотя... Он не так много весит, чтобы его отдавать. Ну, теперь 36%, ну, как бы, хер бы с ним. Так, это антибиотики. Антибиотики... А, вам не нужны, а, а вот возьмите. А вот возьмите. А вот его, а вот заберите. И понефиг. А что так много весит у меня? А, я же ведь одежды набрала, чтобы подрать, подрать их на тряпке. Точно. Драть, драть, драть, драть. Собираем. Собираем. Ну, все работает, вроде да. Да, да, да. -да. Так. А дальше. Что нам нужно подрать? А вот рубашку тоже собираем. Э, делаем повязки, закидываем им туда в шкаф. Это все муторно, это долго Терпеть не могу эти миссии у них. А мне что, только одни носки? А, вот, вот, все. Ничего плохо не стало. Что с моей шкурой? Шкура моя, шкура шкура. Ну-ка, там, чтобы отремонтировать, так, кишки нужны. И высушенная кроличья шкура. Ох, бедные зайки, бедные зайки. Кажется, я буду на них охотиться. Придется, придется. Блин, надо сейчас еще по -по поделать. Придется, куда же деваться? Так, все, погнали. Собираем. Есть. To to еще давай. А сколько им надо там? Десять, <that> по-моему, <that> да? Сколько у меня уже есть? Сейчас еще одни делаем и смотрим, сколько у меня есть, чтобы им отдать. Так, еще одни делаем. И, в принципе, у меня тряпки остаются. Мы можем, да, чуть-чуть что-то подремонтировать, подделать себе. Так, все, 10 штук у нас. 10 штук. Теперь заперекируем это все. Сколько нам нужно повязки? 10, да. А, нормально. Мы справляемся. А, передать все. Да, прекрати ты, давай нормально работай. Тут со счетчиком что-то какая-то фигня. Так, еще 4 антисептика нам надо. Жрачки побольше. Топлива, Керосина. Ну, я жадная. Я жадная. Я не хочу керосин так просто отдать. Давайте, я могу отдать эту баночку керосина. Хотите баночку? Дайте вот это вот скинем тоже. И туда. Вот вам еще банки. Где у нас там топливо? Ну, да, у нас тут... Особо я не... Мне не о чем рожиться, знаете ли. А, вот, крекеры, на. А? Вяленькие крекеры, забирайте. Забирайте, это нам не нужно. Все. Идем. Что у меня с весом? 44, ах, откуда 44? Скажите мне, пожалуйста, откуда 44? 42 кг. Откуда? Откуда? Четыре? Ну, с половиной. Ну, три с половиной. 7900. Почему? Хотя так и было все на месте. 8 кг. Это жадность, значит, моя весит столько, да? 18 килограмм. А, это, наверное... Хотя... А, я же и топор взяла. Ну, это немного весит. А что такое тяжелое тут? Давайте, мы знаете, как сделаем? Мы сейчас вот э, выложим кое-что отсюда. Все вот сюда вот. Мы его сейчас выложим так. Где? Вот это вот мы все выложим. Вот это вот мы слегка выложим. Оставим пару штучек. Вот это вот мы пока выложим. Чтобы не мешался. Так, мы, э, топор нам нужен. Вот это выложим. Вот это мы пока оставим. Что нам еще не надо? Нет, это мы пока оставим. А то вдруг в какой-нибудь машине, машине заваляется жрачка. Ну что? 40 килограмм. Замечательно. А, фонарь можно выложить. Фонарь выкладываем. Вот это выкладываем. Это все мое, Аника, никому не отдам. Да-да-да. да да Ну вот, более-менее. Более-менее. Пойдем. Так, еда у нас есть. Все, что нужно, у нас есть. Так, сейчас я сделаю себе чуть-чуть погромче. Там у нас ничего не пропадает. Сейчас, сейчас, сейчас, я сделаю себе погромче. Вот. Все, погнали. А Пойдем в соседний дом. идем, идем, идем, идем, идем, идем. Так, тут нам тоже нужно немножечко полутаться, поискаться, поискать... Так, пусто. Пусто... Не надо открывать, пусто. Так, нужно найти то, что я не забирала. Блин, это будет сложно. Либо идти вот просто тупо на волков. Реально. Так, тут пусто. Сер... Может, реально на волков пойти? Ну, потому что это вот просто, это пипец. Так, набираем воды. Потому что вода вещь нужна. Ладно. Так, дровишки сейчас посмотрим вокруг дома. Если ничего не найдем, в плане дровишек, то как бы идем на волков. Деваться некуда. Волки. Алло. Так. Ищем волков тогда. Так, ветки пока ломать не будем. Будем искать волков. Что у меня там? Что, -то, что это такое красное? И все? И больше ничего нет? Серьезно? Так, обыскать хранилище? Опа. Так, забираем, забираем. Дровишки уже какие-то нашли. О, это хрен найдешь. Это для лука надо. Ну, мы его это в ящик закинем. Пускай будет. Пускай лежит пока что. Где волчары? Где серые говняки? Так, знаю, один вот тут вот где-то бегает, ходит. Гуляет, точно знаю. Где-то здесь шастает. Можно либо оленину еще, можно крольчатинку. Точно, возле той же фермы ходят волки. Надо, знаете, как сделать? Надо сейчас где-нибудь э, недалеко выбросить поленья. Блин, мне показалось, что отсюда дым идет. Где-нибудь недалеко тут выбросить поленья. А я тут была, кстати. Ну, так вот склад устроить, так скажем, свой склад. Мне кажется, я тут не была. А, нет, была, смотрите. Ну, какая я везде уже побывал все осмотрела да какая молодец ящик можно разобрать это все разбирается но это видимо специальный склад чтобы я разбирал тут все ходила это, тут, так, такая картинка хорошая это еда тебе и все что хочешь надо где-нибудь сейчас вот тут вот рядышком кстати что я туплю вот тут куча досок Ломаем. Блин, опять темнеть начинает. И вот как раз сейчас вот поломаем доски. Ух ты, фига себе. Ломай, ломай, ломай, ломай. Ломаем доски. Все это затащим. Тут ничего. Ну потому что рядышком живет. Уйдешь, уйдешь, уйдешь. Нормально. Сейчас мы зайдем, все скинем, все в порядке будет. Не переживай. Сейчас мы все как раз скинем. Так, она еще пить хочет теперь. Опять, снова. Нам еще подруга искать выживших. Я просто пока что тут рядышком в деревне, в деревне обитаю. Как бы решила быстренько все это дело забить. Ну, потому что не прикольно. Это бесит, меня раздражает. Вот опять это притягивание игрового времени за уши. такое чувство, будто они это делали, а тупо не знаю, что делать вообще. Так. М -м -м, это у нас какое? Еловые дрова. М -м -м, кедровые дрова. А, вот. Вот это все. Сколько тут уже? 12 часов ма на на на на Очень не хочется ничего этого отдавать. Но можно вот так вот сделать. Еловые дрова, они долго горят. Это классная штука. Сейчас я наушники уберу, а то я тут... Раскидалась! Ой -ой -ой -ой. Раскидалась по полной программе. Так, это все убираем. А она у нас устала, хочет пить, есть, спать. Так, значит, достаем из окромов. наш... А? Наш... Достали. Идем. Ой, о, о. Да, да, да, да, да. Слышу. Я, я уже тебя услышала. Я поняла, чего ты хочешь. Во-первых, ты хочешь пить? Да. Да хрена, сейчас тут КГ, да. В принципе, можно даже вот так вот сделать, пока что. Блин, почти 10 кг. Кошмар. Так, все развозим. развозим, Ну и развозим тоже. Разводим. Ко костерок. Вот тут вот рядышком прям ложимся. А, часиков 10 храпим. Ничего, ни в чем себе не отказываем. Сейчас просыпаемся, опять пытаемся все это делать. Говно же этот гребный шкаф забить. Так, собираем. Жрать прям, совсем жрать хочешь, да? Ну, давайте, пайком. Пайок, соли. Тихо, тихо. Хангри. Сейчас все будет хорошо. Блин, ты плохо отдохнула, да? Я правильно понимаю? Давай сейчас кофеку тебе бахнем. Ты только проснулась? Вот тебе банка кофе. Вот тебе готовить банк а вот, блин. Ладно. Банку персиков готовь, готовь, готовь, готовь. Вливай туда, прям, да. Ты же это умеешь. В Банку прям сливай, и готовь. Вот хорошо. Так, ждем. Так, кофе готово. Фасоль. Чуть-чуть подождать. Готово. Вс оп ⁇ замечательно. Идем. Кидываем опять. Наш спальник. Где он? А он здесь. Он здесь, здесь, здесь, здесь, здесь. А где он здесь? Я не помню, где он находится. Вот он, по идее должен быть. Вот он. Все, скидываем. Пошли. Так. Мы же можем еще книг набрать, накидать. Где волки? Мне нужны волки. Но ну, я думаю, сейчас буду, можно, кстати, пойти к выжившим. Что у нас? Блин, она все еще может нести 30 кг. Мы же поспали тебе нормально. Что тебе не нравится, не пойму. Мы хорошо поспали. Мы хрепнули кофейку. Да, проснулся голодный. Мы все очень часто просыпаемся голодными. Это нормально. Пойдемте, да, за выжившими? Или нет? Или да? Заодно, если там волки, набьем им э, морды? Блин, а если выживших носить, носить, надо будет. Да и принесла я вашу церковную древность. А, она же хотела пойти проверить. Ну а потом проверим. Пойдем сначала выжившего искать. Поищем выжившего? Так, возьмем заранее ружье. Так, найдем выжившего. Притащим его обратно. Я очень надеюсь, что на нас нападут волки. Впервые в жизни я, да, этого очень хочу. Чтобы их перебить. И взять их мясо, приготовить. Потому что готовое мясо как бы дает больше калорий. А больше калорий, значит мы сможем забить им шкаф. И грёбаный, долбанный шкаф. Тут что-нибудь есть? Тут и хрена нету. Ладно, идем дальше. Что? Где? По дороге прям, вот прям по дороге что? Идем по дороге. Как обычно. Все в этой игре по дороге делается, делается по дороге, по дороге. игре у нас. Раз выживший, два, три. Давайте, ну идем. Давайте до ближайшего. Ну, ну, ну, нужно как-то разнообразить уже времяпрепровождения, потому что ходить и таскать вот эти вот всякую фигню в этот шкаф, ну, вот, вот тут, вот тут, вот. ну, еще надо кучу еды найти, а еда, это вот, нужны волки, а чтобы найти вол... волков, это вот, скорее всего, надо к выжившим идти, выжившие, скорее всего, будут для остроты сюжета окружены волками, и мы такие герои, врываемся, значит, и убиваем всех подряд, потом снимаем всех шкуру, мясо, и тащим, тащим, тащим с собой, такие кровавые, да, почти, Почти дошли. Мы почти рядом. Я себе прям представляю картину. Бросается там, волков Крови такая, -а! К выжившему. Я пришла вам помочь. Такие, господи боже мой. Что же мы окочурились-то в этой аварии, долбаные? И вообще, как, как они могли сюда попасть? Там от этого самолета хрен спустишься. Используйте сигнальный пистолет в зоне поиска и дождитесь ответа. Серьезно? То есть я вот сюда вот вошла. Так сейчас мне вон туда вот повернуться и чуть-чуть. Вот так вот, да? И использовать сигнальный пистолет. Ладно, попробуем, конечно. Стрелять ты будешь? <смех> <смех> Есть кто? Алло? Эй! Что, я зря что -ли, его использовала? Я ж пойду выживших еще отберу. Мне, конечно, мои подписчики этого не просят, но тем не менее. Я не вижу никакого ответа. Вообще по нулям. Не, серьезно. Ну, скорее всего, вон там, вот где-то. Вот это все надо обойти. Или как? Или надо повыше просто забраться и выстрелить. И ждать. Я просто не видела, чтобы кто-то еще что-то вот где-то... У них, наверное, есть какая-то область зрения, да? То есть мы должны подойти поближе и выстрелить. Я думаю, как-то так. Да, найдите пропавших и приведите их одессить припасов кружка, посетите тайник джемпаев, чтобы найти были же не обязательно. Не так, давайте мы сейчас вот из-за всех этих скал выйдем. Где я? Ну, почти, почти дошли. Ну, я так понимаю, нужно в центр зайти, выстрелить. они должны отозваться. Если я их, конечно, не найду раньше. Так, чисто. Давайте я сейчас вот дойду до центра. Где они там? Где центр? А, ну вот я... Метельно двигается. Хорошо. А... Я, я, наверное, вот прямо вот где-то в центре, прямо в центре, да? Я пока никого не вижу. Ну-ка. Давай, мать. Решил стрелять. Опа! Опа, опа! У них, значит, есть ракеты. У них есть ракеты. Бежим за ракетами. Нам нужны ракеты. Живые, смотри. И Вообще, они как-то... Не знаю, вот этот сюжет, он какой-то слегка кривоват на самом деле. Вы просто подумайте о том, что... Э, идти искать выживших. То есть она пришла уже в какую-то заведомую точку. Зная о том, что они живые. Потому что найдите их, пожалуйста. Она не подумала о том, что, может, они где-нибудь пути пути выпали из самолета, пока он там это совершал аварийную посадку. Там мыли их, там разорвало еще что-то. Нет, они выжили. Как бы окей, я понимаю то, что когда самолет упал, она к самому самолету пошла искать выживших. Ну там, как бы, это действительно возможно. Ну, как бы маловероятно, что оттуда люди смогли добраться до сюда. Ой, блин, у меня выносовости мало. Мне, наверное, не могу. Меня бесит, бесит, бесит, бесит. Мало выносовость. Прям раздражает. сколько мы уже играем только минута, нормально. Это по моим часам, соответственно. Где? Где-то здесь. Алло, вы где? Блин, это опять это все обходишь, ходишь, ходишь, обходишь А, вон они, ну там должны быть Да? Вот, костерочек они там разводят Мне кажется, им норм Им зашибись Давай пр пробежимся Опять на себя тащить, небось? Вот, вот будет смешно, если на себе тащить. То есть от самолета до сюда он сам как-то добрался. А до дома тащить надо на себе. Конечно, на себе тащить. <соспятые> О, давай. Спрячь, пожалуйста, ракету. Логан. Parece, кто-то ты, Рацамаха, ухужел. Так, что мы можем сделать? Мы можем сейчас погреться слегка. Чуть-чуть погреться. Так, осмотреть, что ему нужно. Попить. Я сделал, что смогла. Теперь я пошла. Ладно, нормально. Ну, конечно, нужно... То есть, вот, вот, вот, да. То есть мое мнение насчет этой, на, вот, вот эту вот всю ситуацию вы уже с, выслушали от меня, что до сюда он как-то добрался, костер развел, из пушки стрельнул, молодец. А в, в, в деревню тащу его я на себе, замечательно. Сейчас немножечко отогреюсь слегка, дайте мы даже вот что-нибудь приготовим, вот горячую чашку кофе подогрев, замечательно, подождя. Все, выпиваем. Интересно, а это бесконечный костер? Сколько он тут это будет? Бесконечный, смотрите! Надо запомнить это место. Вот тут, вот, надо запомнить вот, вот, вот. вот отсюда, вот так вот. Надо запомнить, что тут бесконечный есть костер. Это же прекрасно. Ладно, понесли. Мы хапнули кофейку. Теперь можем бодренько скакать. А где волки? Я вообще ради волков шла. Не, серьезно, я шла сюда ради волков. Сейчас опять пешочком ходить. Ну, это... Недалеко, да. ну, пока мы дойдем до туда, блин. Ну, опять, об, обходными путями. Снова как-то идти. С одной гван нам было мало нести на себе. Нужно теперь еще, вот, лога натошить. Держись, росомаха, держись. Самолет, да. Такое себе. Реально, такое себе. Мне, мне вот, кстати, вот эти вот миссии с самолетом. Мне вот эта вот локация, она мне абсолютно не нравится. Вот, серьезно, чувствуется именно вот то, что взяли и притянули за уши. Я не знаю, вот как-то с предыдущими частями было немножечко попроще. Как-то не было такого ощущения, что тебя притягивают за уши. То есть ты приходишь в какую-то локацию пару дней и ты уже оттуда уходишь, то есть ты там сделал свое какое-то коварное черное дело и тебя отпустили с Богом и ты пошел и как бы все, а тут тяжело как-то все идет, тут сто пятьсот раз тут как как-то блин все запутано так, то есть чтобы добраться до цели ты должен несколько крючков сделать. Там было с Маккенди как-то попроще. Тут такое ощущение, будто, вот я не знаю, какой-то кто-то из команды у них там сменился. И началась у них жопа. Вот и непонятное пошло. А, там ни никаких домиков, ничего. Это кто это? Это волк? Это олень. Олень убить. Ну-ка, подожди. Простите, мои я другие сидел. а все я... дела нам, на, нам надо питаться. Точнее, нужно кормить. Тихо. Сейчас присядем. Секунду, секунду. Тихо, тихо, тихо, тихо. Стой, олень. Сейчас поближе чуть-чуть подбежим. Испугался! Убегает! Нет, стой! Стой, падла! Стой, падла! Сколу Главное не забыть, где я бросил. Сейчас, подождите, подождите, подождите, подождите. В голову я его убью, да? Что ж тебя так шатает-то? Сейчас сядем. Он как раз идет к нам. Че нет-то? Я же нормально прицелил. Стреляю я неплохо. Блин. И ускакал. Лесной олень. Где наш? наше тело. Вон лежит. Ой, замерзает наше тело. Я-то надела сейчас это оленинки захерать. У оленей должно быть много мяса. Правильно ведь? Главное, Логана не перестрелить теперь случайно. Потому что она у меня любит стр стрелять. Если у нее ружье в руках, ты начинаешь чем-то взаимодействовать, она такая «плю это было бы очень неудобно, вышло бы. Если бы она подходит к выжившему, я тебя спасу. Упс! Что-то явно пошло не по плану. Потом придет такая к выжившему, слушай, чувак, тут... Короче, он не выжил. Он пытался, но он не выжил. Серьезно. Олень убежал от меня. Где мы? Почти пришли. Надо сходить проверить крест. Еще. Это будет уже, я так понимаю, следующей серии. Нам бы и этого дотащить бы в этой серии. Ну что, время уже начинает поджимать, время начинает поджимать. Да, да. Очень начинает поджимать, Прям очень, очень. 49 минут у меня. это у меня. У вас где-то должно быть возле того тоже. Блин, оленя, оказывается, не так просто, блин, подстрелить. Ладно. Вот с волками попроще, они хотя бы сами на тебя нападают. Это волк? Нет, это дерево. Блин, ну я же... <смех> Дайте мне волк. Жжет ему что-то там, жод. Блин, это же что? Это, подождите, это мне опять идти непонятно куда, на другой конец карты, брать выжившего и опять тащить на себе? Да, да, да, этой Точки? Снова? Вы прикалываетесь? Еще двоих вот так же, как Гвен, да? Они вот просто вот банально пешком заставляют тебя идти через всю карту, причем по несколько раз. Вы как это? Вы считаете это адекватным? Меня это, например, вот, ну, вот как-то вообще не устраивает. Мне это не интересно. Мне, мне, мне бы это было даже неинтересно, интересно. Играя одна. я одна. Для меня это было бы просто вот муторно. Я не знаю, как, как, каково вам это все дело. Видеть, смотреть и там... А, я не могу. Это просто это так тяжело. Ё-моё. Пока всех перетаскаешь. Вот реально, вот... Хоть нарезай видео. И вот реально, чтобы было хоть как-то немножечко повеселее. Чтобы хоть какая-то динамика была. Я, конечно, попытался сменить одну деятельность на другую. Но что-то как-то легче от этого не стало. Судя по всему. Серьезно. Попытался на Олени поохотиться? Попал ему в голову, а он сбежал. С пули в лбу. Может, в рог отрикошетил, а? Может, он теперь бегает с пули врагу? Врагу. С пулей в врагу. Моя пуля для врага у оленя врагу. <laughs> врагу, господи. И, игра слов. Русский язык велик и могуч. Что? Это почти дошли. Почти сколько надо? Мы идем? Я не знаю, сколько мы идем. Минут пять, наверное пешочком да тащимся если не больше еще тащимся и тащимся тащимся и тащимся тащимся и тащимся я чуть-чуть на из косочек пойду конец это конец да что ты за пессимист такой мы сейчас придем тебя кинем возле этого самого костра там тебя родной кто-то ждет близкий как ты вот вообще смог до туда доползти? Вот вообще вот непонятно. Реально, до дотуда, докуда ты дополз и все, и я отвалился. И это, конечно, молодец, мадама. По идее, если ты вот выживальчик весь такой из себя суровый, блин, разделываешь волков за снегу и так далее, набери еловых веток, или там, я не знаю, хоть каких-нибудь веток просто набери, свяжи их между собой, у тебя же киш кишки есть, блин. Неважно, какими сырыми кишками, не сырыми кишками, просто вот свяжи между собой. Верев, веревки у тебя есть, ткань есть, все, все у тебя есть, все зашмись. Свежи, положи на нее человека. А куда класть-то? Положи на нее человека и тащи на себе. А где? Какое небо! Теперь я верю, что тебе плохо. Нужно оставить вас здесь. Так, одного нашли. И что, я пр прям так его тут кидаю и вс? Шерстяные носки круто. А он не сдохнет. В смысле? Я вот сейчас слегка что? И для кого я его принесла? Где вопли радости? Где там родные родственники? Хочешь, я тебе Гвен положу? Будете там умирать вместе. У Гвен там что? Не, ну Гвен уже все нормально. А тебя куда класть? Скажи мне, пожалуйста. Тут нигде ничего под тебя не растеряно. Я положил тебя на коврик. Слышь, отец! Алло! У нас тут тело. Сделай что-нибудь. 66 Он тут выживет? Я просто не знаю. У него обезвоживание. Он будет постоянно хотеть пить. Я, если пойду за кем-то другим, я не смогу за этим заотслеживать. Слышь? Слышишь? Говню. Ладно. Все. Все, бросаем, все на следующую серию. Спасибо большое, что были со мной. О, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, все ссылки будут в описании под видео. И всем пока-пока.